Друзья, еще раз всем привет. Мы все продолжаем наше путешествие по Сиде и отелям и нет, я не в серебряной клетке, я нахожусь в отеле Bosphor Sargun. Bosphor Sargun это отель, который находится в Сиде в таком новом модном стиле. в стиле хай-тек ну и, естественно этот отель времен классом мы с вами проходим в лобби сейчас нам расскажут какую информацию об отеле я ее конечно же вам передам и пойдем посмотрим номера вид из номеров и конечно же территорию хотя я уже вам сейчас покажу буквально через минуту выйдем на балкон вот смотрите друзья выхожу на территорию здесь отель сделан вот таким скажем полукругом вот у нас территория веселая активная смотрите и детский бассейн крытый сразу большие бассейны для взрослых бар в общем вся территория расположена вот такая зеленая здесь так у нас стандартный номер открытая душевая кровать диванчик и... Вид на территорию, конечно же, я вам уже показывал, но еще разок посмотрите, вид сверху, классный, веселенький вид. И еще один номер, это семейный, большие диванчики, две кровати раздельные, телевизор и большая крыльевская спальня вместе с душевой, ну и соответственно балконом видом на территорию. В баня Я пошел. О, Все, ребят, я до завтра, до завтра. Смотрите, какая банька классная. Ах, отлично, хорошо. После того, что я вам показал, спа есть. Помимо услуг, конечно, еще есть бассейн. Закрытый, где можно провести время. Паспорт Соргун. Это очень такой интересный отель с красивым дизайном.